Всем привет, дорогие зрители, ну что, мы прибыли в этот необычный путь и решили вам показать много чего интересного. Город, можно сказать, мертвая цивилизация. Так наше путешествие называется. Посмотрим, какие будут у нас интересы и что мы заснимем. Множество тайн, которые скрываются здесь, начинают именно с этих мест. Множество камней, которые прикрывали этот необычный город. Он стал себя вести по-другому. Множество людей задают один и тот же вопрос. Почему в этих местах всегда погода разная? Сейчас мы будем подниматься на самую высокую вершину, где и этот город как раз и находится. Путь будет через холмы, потом через обрывы. И множество интересных таких моментов мы вам будем показывать в наших необычных действиях. Сейчас... Будет подъем где-то метров, наверное, 300 в высоту. После этого мы чуть-чуть передохнем и двинемся дальше. Со мной находится рядом Алекс и Екатерина. Их путь такой же, как мой. Мы собираемся подниматься к этому мертвому городу. Видите, за мной находится уже огромный, можно сказать, и необычный подъем сейчас будем подниматься ну вот дорогие друзья подъем он не такой как прям сильно крутой но вы можете сами увидеть какой все-таки подъемчик сейчас будет попадаться множество камней они очень странно все здесь показывают как будто здесь были врата их здесь очень много посмотрите они и гладкие, и есть э, специальные такие, как будто была здесь стена. Может, и была. Кто его знает, как здесь эти, можно сказать, пришельцы жили в этих местах. Посмотрим. Подъем очень начинается крутой такой, но мы сдаваться не будем. Сейчас две дороги, одна сокращенка, другая в обход, мы пойдем по сокращенке, вот по этим, посмотрите, какие огромные камни, это уже начинается наш путь, и они как будто, видите, вырезали под каким-то лазером, Фу, ну что, двигаемся дальше, Сейчас, дорогие друзья, я вам покажу Необычное место Это гробница Старых, древних, инопланетных существ Посмотрите внимательно Здесь раньше Была еще одна скала Которая закрывала эту гробницу Почему все так случилось Никто не знает Суть поэтому. Видите, огромное старое дерево Здесь Сделан он Необычно. Раньше инопланетяне были маленького роста. Метр двадцать, метр пятнадцать. Или вообще метр. Куда делся саркофаг, который закрывал? Это необычная, можно сказать, мумию? И почему сейчас он открытый? Скорее всего, вот он, он и есть саркофаг. Посмотрите, лежит. Может, от землетрясения, может, еще от чего-то он выпал. Но суть не в этом, суть в другом. Эти места не только древние, но еще и проклятые. Здесь надо быть аккуратно. Сейчас мы поднимемся еще выше и проверим, что там дальше нас будет ждать. Почему здесь происходят такие необычные моменты? И почему назвали каменный город? Потому что эти города построены из чистого камня. Здесь есть черный гранит, белый и множество других каменных сооружений. Сейчас мы будем заходить в черный лес. Почему в черные стволы деревья, они покрыты как будто черной пленкой? Не знаю почему, но ходят здесь слухи, что эти места пропитаны, можно сказать, ядом. Правда это или нет, но местные жители сюда не су... Никогда не ходили и суваться здесь не будут По многим причинам Здесь издается необычный грохот, необычные звуки э, Не только зверей, но и существ, которые обитают здесь В этих лесах нельзя брать грибы, ягоды Год назад туристы из Ростова приехали сюда за грибами Взяли белые грибы, приготовили и все отравились и погибли. Суть в том, что здесь находится аномальная, ядовитая угроза. Вот мы уже зашли на границу черного леса. Вот, посмотрите, стволы деревьев начинаются покрываться черным. Эти места всегда туристов отпугивали. Почему, я не знаю. Но ученые также не могут сделать понятия почему эти места ядовитые а мы с вами все разберем наверное, 7 по этому лесу. Сейчас чуть подустали, чуть-чуть отдохнули. Сейчас опять идет вершина, поднимаемся выше. Камни уже становятся все чаще и чаще. Запах необычного такого, знаете, тухлятины. Этот лес какой-то издает. Голова начинает слегка побаливает, Но, говорят, из-за обогащенного кислорода в горах, и давление сильно, но во многих других случаях, скорее всего, здесь где-то находятся магнитные такие волны здесь и множество оборудования просто выходят из строя или компаса ломаются или еще что-то но суть не в этом, суть в другом мне что-то как-то уже нехорошо как я закончу это путешествие я даже не могу объяснить, но исходя всего Попытаемся что-то найти в этих местах. Вот уже опять обрыв, посмотрите. Ветер сильный. Хоть здесь а мы находимся в горах, высота уже, дай бог, огромная, потому что падать также здесь очень опасно. Звуки каких-то зверей я слышу, но не знаю, пока еще не видел. Посмотрим, исходя всей ситуации, что будет дальше но ни одной души я пока здесь не видел но звуки какие-то издаются вот посмотрите деревья черные чтобы вы не думали что это из-за пожара или еще что-то пожара здесь вообще никогда не было но и суть в этом то что вы видите вы видите ладно мы идем дальше алекс как раз алекс позади меня но суть опять остается сутью. Слушай, нам сегодня везет. Наше приключение продолжается. И появляются такие странные, ноги гигантские скалы. Да? Похоже, на, знаешь, на Смотри, вы... передовую башню, да. Но очень странно все просто происходит. Я такое никогда не видел. Что думаешь? Я думаю, что это похоже... <смех> ну как здесь могла оказаться эта глыба? Честно, я не могу объяснить, дорогие друзья, как это вообще могло здесь появиться. Скорее всего, здесь была передовая башня, можно башня. сказать... Уж или это была стена кусок, которая разрушилась? Может это и стена, стены, сотей... потому что землетрясение метра. здесь постоянно происходит. Угу. Видно, что этот камень обчесанный. А посмотри, какие-то следы. Как будто рука, смотри. Ну, вот, да. смотри. Только в два раза больше твоей. Да. Смотри, тут справа она обчесана. Я вижу. Смотри, как будто она к чему-то была. Да, но здесь нету скал-то близок. Путь нету, ее вообще. Если это здесь, то где основания? Остальные куски? остальные куски наверное, выше. Не знаю, давай сейчас дальше пойдем. Посмотрим, что будет дальше. Я, честно, не могу объяснить, исходя из этой ситуации. Офигеть. Мы нашли еще одну, можно сказать, небесную структуру. Ой, блядь. Вы видите, какая огромная скала позади меня. И вообще, как честно, я первый раз вижу такую огромную, можно сказать, скалу. Но... Это не скала, дорогие друзья, а врата в другой город. Как раз они перекрывали вот этот весь путь. Что от него осталось? Это просто напоминание. Оно еще больше было. Говорят, около 70 метров. Но суть не в этом, суть в другом. Вы посмотрите масштаб этой необычной скалы. Никто не скажет, что эти места были защищены. Видите, дерево положено. Местные жители перекрыли этот путь для того, чтобы никто здесь не ходил. По многим причинам здесь находится первая ступень ужаса. Посмотрите, дерево раньше росло прям в скале. Что от него осталось? Это корни. Никто не может объяснить возникновение этого места. Но мы с вами разгадаем огромную тайну. Вон, посмотрите, Алекс прям на высоте. Тебя там не страшно? Очень страшно. Посмотрите, как он туда поднялся. Там есть специальные ступеньки. Но хотите увидеть? Пошлите вам покажу. Все это, конечно... Правда, но, исходя всей ситуации, люди считают, что эти места даже сейчас охраняемы, но не людьми. Кем? Мы можем гадать. У них есть имена боги, сверхлюди и еще множество тайн. Посмотрите, видите, это сделано для того, чтобы подниматься в эти места. Вот. Какая трещина образовалась. С того подъемчика можно подняться. Тебе не страшно? Не знаю, но суть опять. Покажу вам и... Ну что, дорогие друзья, мы идем выше. Необычные есть следы здесь, а очень огромные. Посмотрите, как будто здесь не человек ходил, а какая-то сущность. Тоже есть ноги. Следы? Да, следы каких-то существ, посмотри. будто ног ногтями ага. ты уверен что там безопасно будет Слушай, может, здесь, все здесь не снежный как здесь совсем другое что-то может быть оно ходит по этим местам по ночам говорили ну Но он идет кстати в этих лесах надо тихо себя вести Посмотрите. с каждым разом удивляемся Этим объектом все больше и больше замыдет. Ага. -то -то. Офигеть, посмотрите. Дерево поглощает каменную глыбу. Сейчас мы. Вы знаете, что я сейчас я вижу? Я не могу вам сказать, что это. Мы находим первый дом древней цивилизации. Офигеть! Он такой огромный! Я вам сейчас покажу. Смотрите. Это огромный дом самых древних пришельцев. Посмотрите. Похоже на пирамиду. Я просто... Я вам сейчас покажу. Офигеть! В этом месте была пещера. Ее засыпала вот этими камнями. камнями. Она еще была Чуть больше, и вход был специально засыпан или взорван, я не знаю. Но здесь была немецкая группа Annenembe, и они про это место знали. Раньше в этом месте, когда они взрывали, была сластика. Сейчас вы ее не видите, заросло мхом. Но, но суть в том, что вы посмотрите, он был, я не могу даже представить, что это такое огромное. Посмотрите там еще больше дом офигеть вот но я туда не пойду посмотрите огром если вы видите его еще больше в два раза Честно, я шокирован показать эти места. Мы уже в центре, можно сказать, этого города. Видим множество разрушенных домов, а именно древней цивилизации. Сейчас постоянно мы находим вот такие необычные камни-сооружения. И это только начало. Мы сейчас вам еще должны показать кладбище цивилизации этих существ. Вам будет страшно это знать, но суть в том, что эти места реально опасны. Мы проходили эти пути очень долго, но мы доберемся до них и покажем вам, что за место скрывается в этом лесу. Офигеть, огромный обрыв вниз. Страшно идти, но мыск... Слышали? Честно, уже страшно здесь находиться. Я лучше Алекса подожду. Блин, я сейчас чуть руку не сломал. Ай, блин. Упал, блин. Сюда скользко так. Походу эти места и правда прокляты. И идти я, честно, уже не могу. Нога болит. Рука. Ах. Хоть бы не опухлая, блин. Вот оттуда, блин, вниз как полетел. А, да ешкин, матрешкин, почему здесь такие огромные корни? Ай, рука болит. Ай, смотрите, еще одно место, я не могу. Надо остановиться сейчас. Вот, что осталось от древнего города. Вы видите своими глазами, дорогие зрители грудно камней или были разрушены кем-то. Множество тайн в этих местах закрывается только под огромную и необычную структуру. Мы можем увидеть множество знаков, которые здесь появляются. Посмотрите этот знак, звездочка нарисована. Это значит, что это принадлежит небесный, можно сказать, небесный город, так называют его. Или звездный город. Неважно, что от него осталось, вы видите сами. А дальше можно только судить о масштабности этого ужаса. Мы нашли этот город. Но что от него осталось? Грута, ко мне и ужаса. Решайте сами, правда это или нет. Я просто не могу это объяснить. И настало, дорогие друзья, страшно. Есть множество странных историй этого города, что его разрушили другая раса инопланетян. И мы можем видеть множество останков. И здесь, кстати, находили окаменелые кости пришельцев. Правда это или нет, решайте сами. Загадка в этом и есть. Город древней цивилизации был построен в этих местах. Что от него осталось за много тысяч лет? Вы видите сами. Сооружения этого города колоссальны. Я вам бы показал с воздуха. Но суть в том, что деревья закрывают всю эту картину. Огромные деревья, которые были здесь тысячу лет назад, просто-напросто закрывают этот необычный миг. В этих местах как раз люди брали воду. Раньше здесь была постройка, а именно то, что э, каменные такие, знаете, как канализация, уходили чуть выше. Но из-за э, необычных, можно сказать, природных явлений, что вы видите, то и осталось от этого необычного сооружения. Множество тайн, которые здесь открывались. И, кстати, вода очень чистая можно пить приготавливать пищу и поэтому люди в этих местах знают больше истории, чем мы с вами. Мы видим огромные необычные неподступные сооружения. Кстати, эти места не только славятся красивыми видом, но и страшными моментами. Люди здесь также пропадали. И их не находили. Она не снимает. Давайте я подождет, я помогу. Подожди. Ну вот, дорогие друзья, и конец нашей путешествия. как я и обещал, мы нашли затерянный город. Мы нашли множество странных явлений. Необычное сооружение камней, а именно цивилизации. Жалко, что мумии не нашли. А так, конечно... Очень интересный момент истины, которые вскрывались много миллионов лет, а может и тысячи. Необычные знаки, которые здесь оставляла цивилизация. Мы видим с вами огромную тайну, которую нельзя объяснить. Если вам понравился этот необычный видеосюжет, поставьте лайк, подпишитесь. Я буду очень благодарен вам, и делитесь этим видеосюжетом, дорогие друзья. Ну, а с вами был Тайна и НЛО. Путешествие в мертвый город.